МВЮ помогает старшеклассникам определиться с будущей специальностью. Одна из самых популярных сегодня в колледжах – специальность правоохранительная деятельность. После 9 и 11 класса многие юноши и девушки выбирают именно ее. И понятно почему. Эта специальность привлекает своей романтикой. Она для смелой и сильной молодежи. Я хочу работать оперативным сотрудником в аппарате МВД. Так Я считаю, что это важная работа. Можно выезжать на преступления, помогать раскрытию преступлений. Но это профессия для настоящих мужчин. Студенты-юристы должны хорошо знать законы страны. Именно они – будущие сотрудники правоохранительных органов. Участковые, сотрудники службы судебных приставов, а еще помощники судей, адвокатов, нотариусов. Их миссия – охранять права гражданина России. Потому будущие юристы должны быть в прекрасной физической форме. И если в других колледжах студенты занимаются физкультурой, в Высшем юридическом колледже МВУ они имеют возможность тренироваться в самбо и дзюдо с мастерами спорта. Занимаются ребята в новой современной школе дзюдо Алима Гаданова, чемпионы России и Европы. Преподаватели профильных дисциплин – люди с погонами, профессионалы своего дела, с опытом работы в правоохранительных органах. В первую очередь это полиция, естественно. В прошлом году у нас новый орган создан указом президента. Это войска национальной младиции Российской Федерации, где с удовольствием пока принимают, и наших выпускников тоже. Ну, а если брать полицию, то это такие службы, которые занимаются охраной общественного порядка, общественной безопасности. Это, конечно же, строевые подразделения и патрульные постовые службы. Очень важно охранять общественный порядок, да, общественную безопасность и у нас в городе, и на территории всей республики. Это подразделения... Участковый уполномоченный на своем участке – это специалист тысячи одной профессии. Участковый уполномоченный знать должен все, абсолютно. Он и генерал, он и сержант. Ты освоишь правовые основы российской государственности, юриспруденции, различных видов права. Познакомишься с криминологией, изучишь дело и судопроизводство. На практических занятиях будешь разбирать реальные уголовные и административные дела моделировать ситуации и решать логические задачи. Ты пройдешь практическую огневую подготовку, научишься стрелять из служебного оружия и применять средства специальной защиты. Стажировку и практику пройдешь в МВД или службе судебных приставов, органах дознания, адвокатских и нотариальных конторах, таможенных службах. Зарекомендуешь себя на практике, и вот тебя уже берут на работу. Выбирай специальность правильно, ведь ты выбираешь свое будущее. Приходи к нам в МВУ и узнай больше о своих возможностях.